В нашем меню шашлыки из свинины. Пока стоят последние теплые венки, спешим выехать на природу. они ну конечно же тут без шашлыка не обойтись. Чтобы мясо получилось точно невкусным, надо его правильно замариновать. Чем мы сейчас и займемся. Перечень необходимых ингредиентов и их количество смотрите в описании под видео. Берем кусок мяса и разрезаем его вдоль волокон на полоски, шириной примерно 5 см. Затем каждую полоску мяса визуально делим на равные части. И нарезаем поперек волокон на порционные куски, весом примерно 50-60 грамм. Насколько будет мягким и ваш шашлык, зависит не только от маринада, но и от самого но Оно должно быть непременно свежим надо свирное яблочко. Итак, мясо мы Перекладываем его в миску или любую другую подходящую посуду. И отставляем пока в сторону. А сами займемся луком. Разделяем весь лук примерно пополам. А в нарезаем кружочками. Лучше всего брать небольшие колеси. Так как эти кружочки потом будем насаживать вместе с мясом на шампунь. Часть режем на 4 части. Здесь размер лука значения не имеет. Главное, чтобы было удобно закладывать пить на сарушку. Порезанный лук пропускаем через мясорубку с тем, что И теперь возвращаемся к мясу. Добавляем к нему соль, молотый черный перец, сладкую паприку, сушеный базилик, молотый лук, и хорошо перемешиваем. Затем добавляем лук кольцо и еще раз аккуратно перемешиваем, чтобы кольца остались. Для того, чтобы специи лучше растворить и прониклим Закрываем мясо с пищевой пленкой или крышкой. И отправляем в холодильник желательно не меньше, чем на сутки. За это время мясо несколько раз перемешиваем. до жарки, обычно я это делаю в переходе на пирог. Добавляем мясо подсолнечной массой. Перемешиваем. Перекладываем его в лоток и закрываем крышкой. Так удобнее перевозить. состояние жаркого. Насаживаем теперь наше мясо на шампуром, чередуя его с луком. Монтировать кусочки нужно солью лохом без промежутка, но не слишком. При этом шашлык время от времени переворачиваем и периодически поливаем пивом. Можно также поливать сухим вином или минеральной водой. Вот и все, Сочный и очень вкусный шашлык готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.